Что за колонна? Ну, с этим, с этим. Ага. -а. Ну, оттуда он вот, и лазер. И вниз ход. Вниз ход? Да, вы вот справа лазер отсюда. Я не знаю вообще, я же не вижу это. Соман, -а -а. а -а -а. а -а -а. Проверяем. Проверяем дальше. Давайте. Принял. Нет, вот тогда дальше. Вот лифт. Шахта а вот лифтовая. Вот лифт. Живой. А? А? Автомовка нормально, вот, проверяем, тут много ходов отлилось. Давай, давай, лезвие. Было здесь выход. Сейчас, подожди.